Ребят, всем привет! С вами в эфире канал Портал 713, я его ведущая, Хмелькова Ольга. И сегодня у меня будет такой кратенький рассказик. Хочу вам сказать, чем отличаются разные специалисты в области права, чтобы вы уже понимали, кому и какие вопросы можно адресовать, и более точечно решали какие-то свои потребности. Значит, смотрите, как понять, кто такие юристы и сколько их, они же все разные, елки-палки, <laughs> что с ними делать? Юристы точно такая же специальность и профессия, как и врачи. У них есть основное образование, да, бакалавриат так называемый, где они получают... Скажем так, общие сведения. Причем неважно, кто они в дальнейшем будут и как, они все проходят 4 года одинаково, абсолютно одинаково. То же самое у нас учатся все врачи, да? Они проходят 4 года общей, скажем так, общего обучения, общепотокового, а потом у них начинается ординатура. И вот тут они уже выбирают свою специализацию, кем им быть, там хирургом, терапевтом, не знаю, окулистом и так далее. У юристов такая же история, да, то есть, закончив бакалавриат, это так получается, ну, скажем так, такой специалист широкой практики, да, то есть, по большому да. счету, он знает все и ни о чем. Вот, дальше идет, так скажем, сейчас это называется магистратура. Ну и во всем мире это магистратура, где уже более-менее приобретается специализация а, юриста. Какие бывают направления специализации? Ну, скажу сразу про адвокатов и судей. Они учатся все всегда в одном месте, вот, потому что у них в принципе задачи схожие, да, все в одном месте. Значит, чем хороши адвокаты и на что они больше заточены? адвокаты очень хорошо заточены на гпк то есть на процессуальные нормы они вам очень хорошо подскажут какие формы заявления нужно писать вообще какие формы документов использовать что можно что нельзя более того у них очень хорошая практика участия непосредственно в процессах вот и я, допустим, со своими адвокатами да, веду многие дела, потому что, ну, во-первых, я их использую как свободные руки, свободные ноги, вот, во-вторых, они прекрасно знают, нарабатывают очень хороший опыт общения с теми или иными судьями, да, то есть они знают, что, ой, с этим судьей так нельзя, да, или там с этим так не прокатит, а вот с этим прокатит. Здесь можно давить, здесь нельзя давить, то есть, в принципе, у них есть какое-то общее мнение по судьям. вот, более того, они на практике знают картину по каким-то там судам, да, то есть, куда обращаться, куда какую жалобу подать, куда что написать, с кем поговорить, в общем, вот это все... Всю историю, которая касается судов, они ее знают очень хорошо. Опять же, какие документы писать, на что сослаться с точки зрения ГПК, да, как, какой взять шаблон документов и так далее, и какая в нем должна быть структура и логика, то же самое. Здесь больше всего вам подскажут адвокаты. Но, ребят, опять же, вы понимаете, да, что адвокаты и судьи – это системные товарищи, то есть у них будет именно системное мышление, так как их учили в институте. Значит, судьи все то же самое, все они знают, все процессы. Более того, они дополнительно еще проходят такой, где-то предмет, а где-то прям поток идет, называется коллизии права. Вот, поэтому судьи в любом случае проходят такую квалификацию, и у них есть вот как раз-таки вот этот вот разбор в коллизиях права, то, что мы здесь с вами как раз-таки пытаемся все вместе понять и осознать, да, как они так нас всех нахлобучили и завели. А вот именно из-за того, что есть некая коллизия в праве. То что такое коллизия в праве? какие-то нестыковки, упущения, пробелы, какие-то противоречия и так далее. Да? -то вот, более того, их не просто, как бы они изучают эти коллизии права, да? они еще и там получают определенные инструкции, как в том или ином случае себя вести. И эти инструкции уже сами понимаете, да, кем они даются? Государством. Насколько я помню, вот этот вот или предмет, или вот эту вот коллизию права, они начали все проходить с 2005 года. Вот если мне память там не, не изменяет, то с 2005 года все судьи проходят такую квалификацию. То есть все они это прекрасно знают. Более того, им объясняется сразу политика партии, да, то есть, на что обращать внимание, как выруливать, если человек, обладающий, знающий этими коллизиями, да, и он как здесь выруливать и перетягивать на свою сторону. Вот. Дальше идут у нас юрист-консульты. Это, вот, как правило, те товарищи, которые работают по договорному праву, очень хорошо специализируются. В основном они находят свое пристанище в различных юридических компаниях да, и работают там юристами. Вот. Еще есть такие товарищи под названием «правоведы». Ребят, правовед, у нас сейчас все правоведы, их вообще столько правоведов, да, и вообще вот смотришь, одни правоведы кругом. Значит, правовед – это ученый, это ученая степень. А правоведение – это наука. Наука, которая анализирует все моменты, связанные с правом, да, с формированием права, с историческими предпосылками. Правоведы, как правило, с научной точки зрения разбирают, почему был принят то той или иной закон, почему была принята та или иная норма права. То есть анализируют не просто правовые какие-то последствия по факту да, издания того или иного закона, но и также знают все исторические, торговые, том какие-то ну, предпосылки, что этому всему вообще свидетельствовало, да, но ну, вот что, что вот в основе лежало всего этого, почему так? Более того, правоведы, как правило, занимаются не просто анализом информации, ее систематизацией, да, учетом, хранением. Но также сами правоведы выискивают коллизии права, они эти коллизии права вытаскивают, либо за ними наблюдают и дают рекомендации в законотворческие структуры, чтобы ту или иную коллизию права либо как-то исправили, либо ее внесли в какое-то правовое русло, да, оформили. И они это делают не просто так, а на основании каких-то экономических расчетов. То есть под всем этим всегда есть, ребята, техника экономическое обоснование, оно называется, да, в, в структурах, которые занимаются проектами техническими, но в любом случае у правоведов тоже есть экономическое обоснование. То есть что это делать? Проводится исследование, допустим, правовед знает какую-то какую-то дырку, да, не заполненную, что вот здесь вот у нас есть дырочка в расхождении прав, да, и здесь у нас не регламентировано, как будет вестись та или иная деятельность, да, и, соответственно, они наблюдают за этим делом, потому что а, все эти дырочки, они изначально известны, правоведы, они изначально так обучены, понимаете, чтобы составлять и систематизировать всю получаемую информацию. То есть, по большому счету, у правоведов есть аналитическая огромная таблица. Я вам просто рассказываю как бы образно, чтобы вы понимали. И вот в этой таблице есть определенные дыры, которые они четко знают. что Вот здесь есть такая нестыковка, они наблюдают за тем, как общество эту нестыковку или там дырочку заполняет. Если общество додумывается до того, чтобы, как бы в обход одного, второго, третьего закона там и других норм а, что-либо сделать, да, они выносят там экономическое обоснование и уже подают законопроект. Кстати, на, на сайте законотворцев можете посмотреть, как выглядит тот или иной законопроект. И вы как раз-таки поймете и увидите, о чем я говорю. Там обязательно будет экономическая обоснованность этого всего. да. Ну и, соответственно, законотворцы, они уже сразу смотрят, ага, в какой бюджет можно там денежки огрести. Вот, как это можно структурировать, оптимизировать, да, как это можно законами обрамить, а, вот эту вот какое-то новое образовавшееся течение и так далее. Некоторые течения они не трогают, потому что очень сложные и экономически затратные инструменты по их регулированию, учету, отслеживанию и так далее. Да, вот очень долго обсуждался допустим, законопроект с самозанятыми, потому что очень сложно регулировать здесь эту деятельность, и она действительно очень экономически затратная. Вот, поэтому так долго мы солили, мы солили закон, но в в то же время он принят и вышел. Хотя он рассматривался реально очень долго. Правоведами еще дольше рассматривался. Так что вот, ребят, правоведы, по большому счету, это ученые. Ученые, которые понимают историю вопроса, которые понимают суть вопроса, да, что, что было, что предшествовало, почему так, а, а что было до этого, да, а как оно развивалось, а как оно трансформировалось, да, а почему именно вот так или, и, и не иначе, да, откуда, вот почему именно вот так произошло. То есть ну, могут ответить вам на какие-то вопросы. В принципе, по любому закону, как развивалась та или иная норма права, та или иная коллизия, да, и как она себя проявляла, в рамках масштаба, да, ну, то есть в рамках мирового сообщества, то есть а как другие страны на нее реагировали, а как это решено, а чем это решено, а какие были предложены инструменты ранее и провалились они или не провалились, потому что ученые они анализируют в принципе рентабельность того, того или иного законопроекта и это тут все не так все просто. Прежде чем оформить то или иное новое течение, да, или как бы законодательно его структурировать, сначала проводится анализ в принципе, да, может быть, какое-то общество, какое-то государство ранее это уже делало, может быть, это привело к каким-то последствиям или результатам, то есть должна быть проанализирована вся почва, понимаете, да, что этому предшествовало, как бы были ли вообще такие прецеденты, а изучаются все эти прецеденты и уже составляется такой большой-большой документ под названием «Согласование законопроекта». А, Но ну, это если по уму, если хорошие правоведы делают, да, в старой советской школе, скажем так, ну, вообще в мировой школе, в принципе, учат так, анализировать все. Правоведы, как правило, это эксперименты в широких областях, потому что невозможно обладать знаниями в какой-то узкой, ну в каком-то только узком деле. Да? Правоведы, как правило, погружаются во все области знаний, погружаются достаточно детально, вот, но не погружаются до мелочей. Хочу вам сразу сказать, почему, потому что невозможно. Правоведы, они держат логическую нить по поверху всего. То есть им самое главное, чтобы была выстроена логика именно поверхностных процессов, костяк права, правовой костяк. Потому что если правовой костяк не, ну как бы не, не жесткий, да, не имеет такого вот жесткого какого-то оформления, обрамления, то и снизу все рассыпется. А то, что там уже наши законотворцы по своим собственным законотворческим и депутатским всяким инициативам приписывают, дописывают в низах, это уже, ребята, мелочи, которые совершенно спокойно оспариваются во всех судах. Главное, чтобы у вас была четкая позиция с пониманием, да, почему говорят, что хороший правовед, он вообще на вес золота, потому что он знает весь костяк, как это все выстроено, как это, какая логика вообще в принципе наверху. Да, но опять же, все зависит от уровня масштабности. Если человек настолько хорошо погрузился в свою науку, да, если он хорошо... Ориентируется в том или ином вопросе, вот, то у него, конечно, будет нестандартная логика да, тех системщиков низкого уровня, которых учат у нас в институте, из которых потом выходят адвокаты, юрист, консульты, там, судьи и так далее. Да? Но я тут не в обиду говорю, я тут говорю в понимании. И, честно сказать, вот с правоведа очень сложно спросить да, на память конкретные статьи, потому что у него в голове не статьи, у него в голове исторические вопросы, у него в голове знаете, так, исторически сложившиеся факты, обстоятельства, у него в голове, как правило, будет вся вот эта тарифная сетка, да, по, системная сетка по взаимодействию законов друг с другом, да, их каким-то... Один из другого вытекает, кто-то кому-то там, грубо говоря, от, от кого-то больше зависит, кто-то обременяет, там один закон другой обременяет и так далее. В общем, там есть и споры, и разногласия, и разночтения, и все остальное. То есть правоведу, как правило, достаточно знать этого. Вот, для того, чтобы решить какой-то ну, глобальный вопрос на системном уровне, понимаете. Адвокаты, юристы и судьи, они на системном уровне это не решают, это не их задача. Они решают как раз-таки на уровне а, ГПК, на уровне гражданского кодекса, на уровне уголовного кодекса, да, то есть конкретно по статейно. И, как правило, вся их сфера деятельности, она заточена под конкретные задачи. Вот есть конкретная задача отбиться от начислений, да, они там будут биться четко по начислениям. Вот классифицировала судья иск, э, иск по неуплате, да, взысканию э, э, это, долга по ЖКХ, вот она будет уперта рассматривать его в рамках взыскания долга по ЖКХ, пока вы не добьетесь того, чтобы она, в принципе, произвела, первое, что она сделала, да, после первого заседания произвела переквалификацию дела, ну, хотя бы его там перевела в какие-нибудь общие вопросы и так далее, потому что и если она до первого заседания уже сделала квалификацию, там уже сложно, сложно судью выводить обратно, но, в принципе, возможно, да, у нас нет ничего невозможного, можно уговорить, можно и в общем и в целом сказать, да, опять же, как вы настроены ходить в суд и на каком уровне вы по уровню сознания готовы общаться, да, понятное дело, что… Кто это делает первый раз, там и мандраж, и все остальное, они очень хорошие адвокаты и судьи, очень хорошие психологи, их на это натаскивают, их этому учат, вот, судьи проходят вообще всякие там тренинги, но я не буду говорить, что они там вообще все проходят, и то, что нам даже не нужно знать, вот, есть у них там такие сакральные всякие штуки, ну, правда, не знаю, мне говорят, что это во всех судах, ну, вот. Не буду за это ничего говорить. Тем не менее, да, то есть вы должны понимать, если вы слушаете каких-то правоведов, то понимаете, что с них спрашивать конкретно постатейно, это бесполезняк. Правоведы могут вам в общем и в целом высказать, могут вам высказать, не знаю, стратегию, тактику, то есть как-то решить вопрос в общем, сориентировать вас в общей массе, да? куда-то вот направить, дать вам зеленый свет, какой-то коридор вам наметить, да, чтобы вы уже с прицелом на это шли и конкретно со своим адвокатом а, разговаривали в определенном русле. С вот. правоведа требовать, чтобы он решил прям мелочно встать какую-то проблему, да, то есть сел там, выдернул, честно сказать, какие-то документы, но ну, не то что документы, на какие-то статьи конкретные сослался. Можно, но это только если практикующие правоведы, которые ходят в суды, защищаются, у них есть своя собственная наработанная тактика. Опять же, ребята, эту тактику нужно не просто наработать, да, ее нужно обкатать, нужно... Вступить в некий сговор с судьями, но о сговоре я тут говорю о хорошем сговоре, понимаете, что если это не примется прям вообще вот так вот на ура судебной системой, то тогда ее придется прям ломать, прям вот то, что вы видите в судах, да, когда люди там приходят с правоведами и правоведы начинают эту бедную судью выков... там, не знаю, руки ей заламывать да но ну, я образно говорю голову отрывать там, уничтожать и так далее то есть что происходит ну происходит как бы не есть хорошая вещь, да. Все идут в наступление, но у всех разные позиции. Здесь как бы я не берусь судить, кто-то хочет всех поубивать, да. Я вообще за мир дружбу жвачку. Вот, я считаю, что даже с тварями можно договориться, потому что все равно все вышли из единого котла, да, Чего бы нам не договориться, все равно живем все в одной стране. Вот, поэтому любой вопрос можно решить миром. Только единственное, что... Любой вопрос можно решить, найти э, путем э, поиска именно точек соприкосновения, ребят. Вот э, почему у правоведов, как правило, у них ум нестандартный и не системный. Потому что у правоведов работа такая – систематизировать и а, обрабатывать, да, и анализировать. И, как правило, если на первом нулевом уровне да, данные не стыкуются, значит, надо подняться на уровень выше. Если на втором уровне данные не стыкуются, значит, надо подняться еще на уровень выше. И так нужно подниматься до тех пор, пока не найдется какая-то общая точка соприкосновения, на котором будут стыковаться тот или иной закон, либо та или иная позиция, понимаете? Вот почему я говорю, не надо со мной спорить, да? не из-за того, что я такая вредная, а из-за из того, что я пытаюсь вам показать, что надо в себе развивать вот эти вот навыки и способности именно по поиску точек соприкосновения. Потому что если вы слушаете, допустим, со своего уровня информацию, да, у вас может вызвать там какие-то споры, сопр... вообще там, сопротивление, это да, что за чушь, нет, это все не так. Вот. Ну, попробуйте подняться чуть-чуть повыше посмотреть уже с другого уровня. Да. Если вы найдете точку соприкосновения, да, то есть поймете, почему я говорю так или, или иначе, да, почему вот а, какое-то мое там, слово, которое не совпадает с вашей позицией да, или какое-то мое там, убеждение, а, почему я говорю это именно так. Вот вполне возможно, что есть какой-то закон или есть какая-то, ну, что-то есть такое, о чем вы не знаете. Вот, это же можно допустить? Можно. Помните, как в этом, в уральских пельменях про кондиционеры? Ну, допустим. Вот, поэтому я рекомендую всем руководствоваться вот этой шикарной фразой «ну, допустим», вот, и пытаться найти вот эту точку соприкосновения. Даже с судьями, когда начинаешь разговаривать, даже смотришь, ну, все, говно редкостное. Но, понимаете, если ее заинтересовать, если подняться до такого уровня, вывести... Дело на, такое, на такой уровень, чтобы у судьи появился прямой интерес, как у должностного лица государственного служащего, да? но ну, берем в кавычках, но ну, тем не менее, берем по факту: вот, тогда у вас появляется союзник в лице судьи. Вот когда приходят против вас, выступают ЖКХ, банки и так далее, понимаете, они союзники. И наша задача, да, вот мы приходим в суды, и ошибка наша состоит в том, что мы против них вступаем в бой, а бой неравный, ребят, там стоит огромная корпорация, да, и плюс судья, который по большому счету обладает какой-никакой, но властью, да, и, и стоите вы. Даже если вы признали себя человеком, самоидентифицировались, но вы, даже если вас придет 20 человек, все равно будете вы простой народ, да, не вооруженный там, ничем. Более того, еще юридически не подкованный, да, вообще печаль. Поэтому наша большая хитрость должна заключаться в том, чтобы найти эту точку соприкосновения на том уровне законодательной базы, да, на котором вы максимально можете подняться в отношении вашего конкретного дела. Ну, то есть домотать до таких, <laughs> до таких норм права, да, где уже будет судья в вас больше заинтересован, нежели в банке или нежели э, в ЖКХ. Но, опять же, как я это как я это реализую, да, я вам уже тут неоднократно всем рассказывала, я реализую очень просто. Вот, и если, допустим, ЖКХ, я два-три наводящих вопроса, да, у нас там не сторон, там вопросы у нас есть, такой раздел, да, в судопроизводстве. И вот начинаются вопросы, первый вопрос я прям под протокол прошу. Вы признаете, что вы оказываете услуги? значит жилищно-коммунальные жилищно услуги, они да, признаем. Вы признаете себя управляющей компанией? Да, признаем. Вы являетесь участником бюджета? Да, являюсь. Вы понимаете, что участник, что бюджетом все оплачено? И вот тут они начинают юлить, тра-та-та, а вы такие раз судьи за этот ходатайство? Что вот, пожалуйста, они нарушают бюджетный кодекс пункт такой-то такой-то а там штраф штраф между прочим в 100 процентов бюджетным выделенным то есть если на мою квартиру грубо говоря там ну по 10 тысяч платежки да 12 месяцев вот они подали за меня за год в суд получается 120 тысяч да вот я говорю: вот они нарушают. Потому что вот так, так, так, да, вот по бюджету, если они участники бюджетной сферы. Я говорю: а вы можете подтвердить, у вас есть договор с муниципалитетом, что вы участники бюджетной сферы? Они да, есть, а предоставить можете, ну, это не нужно. Ну, дальше их не стоит, ребят, мусолить. Действительно, это не нужно. Главное, чтобы они под протокол подтвердили, что они являются участниками бюджетной сферы и получают эти бюджетные деньги. Этого достаточно. А дальше вы пишете судье: что поскольку у меня все оплачено, а они непонятно, то ли эти деньги скоммуниздили, что с меня требуют, то ли еще что-то, понимаете? И здесь я заинтересовываю судью тем, что показываю, что, пожалуйста, смотрите, статья 46 бюджетного кодекса, там штрафы. Штрафы, вот, допустим, я заплатила за год, ну, как бы должна была заплатить, да, 120 тысяч, соответственно, в стопроцентном варианте штраф идет в федеральный бюджет. То есть они мне возвращают эти деньги. Если судья присуж... присуждает вернуть мне эти 120 тысяч, вот, или, допустим, меня, ну, как бы им отказать выски, да, по взысканию 120 тысяч, то в любом случае 120 тысяч пойдет в федеральный бюджет. Потому что в 46-й статье прописан такой штраф. Понимаете, а в 46 статье есть еще такая хитрость: что э, штраф взыскивается именно в тот бюджет, которому он э, должностным лицом которого он был назначен. Ну, там, правда, она должна прокурора привлечь, там еще чего-то, но не факт, ребят. Это уже не важно. Важно в том, что она в этом заинтересована, потому что они все с этого премии получают. А вот это надо тоже такой тонкости, и нюансы знать. Поэтому э, вопрос в том, чтобы вам договориться. У нее сразу появляется заинтересованность и в вас. Она может даже тихонечко в стороночку отвести, сделать перерывчик, в перерывчик подойти с вами поговорить. Вот. То есть судьи тоже люди, понимаете? И я рекомендую здесь находить вот эти точки соприкосновения. Да, штрафы, ребята, штрафы есть везде и за все. Госструктуры, банки, ЖКХ, их штрафуют, я вас умоляю, просто нещадно. И если, грубо говоря, там, судья почувствует какую то прям хороший штраф, хороший куш, да, что человек про это заявляет, она может это организовать, но если у нее, конечно, там не будет каких-нибудь, не знаю, распоряжений ДСП, да, о том, чтобы не надо вот этих товарищей трогать, они там под прикрытием, или, или там, это кормушка мэра, допустим, ну, есть такие, да, мы сталкивались с такими случаями, что прям четко сказали, это кормушка мэра, поэтому мы эту ЖКХ трогать не будем, вот, но судья вышла и сказала, она отменила иск и сказала, что вот этих людей, еще раз, вы на них подадите в наш суд, вам последнее китайское, все. И, значит, эти там товарищи ЖКХ, они оставили людей в покое. Вот, была такая практика. Поэтому, ребят, в любом случае, в любом случае, да, наша с вами задача немножечко схитрить. Немножечко схитрить в том плане, что не, не надо идти, понимаете, на амбразуру, не надо убиваться, не надо скажем так, кидаться под пули, да, и вообще грызться, ругаться. Можно все вообще без боя, так же, точно так же их уничтожить без боя, как они нас без боя захватили, да, джинсами, жвачками и всем остальным. Вот. То есть, по большому счету, будем их же инструментами их и ломать, и уничтожать. Ничего в этом такого я не вижу, да, никакого тут не ни предательства, ничего нету, но что сделать? вот Только, понимаете, смысл-то в чем? Кто-то должен заплатить. Но почему это должна я? <смех> вот у меня один вопрос. Если кто-то должен заплатить, да, то пусть это будут они. А вот и все. Я ж... А мы, понимаете, а мы пытаемся сделать так, чтобы никто не платил. А тогда системе это невыгодно, чтобы никто не платил. Поэтому она в любом случае будет дожимать вас, чтобы платили вы. Вот. А она в любом случае с вас не слезет, понимаете? А нам это не невыгодно. Поэтому нам надо сделать так, чтобы кто-то заплатил. Вот. И самый хороший вариант это штрафовать. Всех подряд штрафовать вообще. Но ну, если, конечно, у вас встречаются такие вот упертые банки, упертые управляшки, которые не хотят категорически никак с вами договариваться, высылать вам нулевые квитанции и так далее. Да, как правило, многие пугаются, как правило, многие съезжают и идут на мировую да, на досудебную. Вот. В любом случае, очень интересная позиция у судов. Вообще, на самом деле, в первом заседании судья должна договор... предложить сторонам урегулировать вопрос э, то есть по примирению сторон. Я не видела, честно вам скажу, ни одного суда, чтобы судья зашла и сказала, есть ли у вас там... Какие-то пожелания по примирению сторон. Вот, вот честно, не видела, не знаю почему, хотя они обязаны это делать. но, видимо, у них задача такой не стоит, вообще стороны мерить. Да, стоит четкая задача кого-нибудь э, обсчитать, ободрать там и так далее. Вот, ребят, в общем, и в целом вам рассказала ситуацию, да, и в принципе, как действовать. Я думаю, что я понятно вам донесла свою идею, свою позицию, как с ними взаимодействовать, и она на текущий момент рабочая. Не могу сказать, что она самая эффективная и самая выгодная, потому что бывают реально сложные случаи, но она, ребята, рабочая. Можете пользоваться.